ГГ, -а хули бил, бил, бил. А, Шорт, шорт, шорт, близко Блять, встаем справа, на, чтобы бутыревую да, решку снимать Дайте буст Снимай, будьте сегодня рубрику, нет? Да, да давай, сука. давай, давай, давай Чё, ну с кудом снимаем нас. Короче, снимайте, все, говорите свой текст. Бегу в буст, Блять, Блядь, вы себе будете снимать рубрику? Ёб твою мать, вы что, дебилы? А, ну да, г -г хули. Мы всё снимаем, подожди. Мы тут втроем видишь? Блядь, как бы камера тут стоит, долбаящерица. Мы тут три, трое, трое, блядь, с камерой. Ну чё, давай, говори камеру. Ты чё, будешь говорить или? Ты чё, а я... Да, ебать на скопом в голову, кстати. Нас... Да блять иди нахуй да что-то золотая карта будет ждет нихуя ты пидорас конечно ну блин, это естественно. Окей, я не то есть все картинка что-то в хули блять я сейчас рыгу в камеру вы че, пыли рассказывай да, да, да. На. Давай. давай я камеру. я давай я блять Короче, здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня мы, блядь, снимаем рубрику Орел и решка. Нормально пусть снимаем. Сняли. Короче, здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня мы, блядь, снимаем рубрику Орел и решка. Это даже снял. Это баха, ГГ, хули. у нас были ГГ, ребят. ГГ, хули. ББ, хули. ГГ хули. Ну а хули, ГГ. Ну а хули, на хули, блядь. бла бла бла бла бла бла бла ГГ хули, бла ГГВП хули бла ГГ хули дебил Ксули, бля А хули. А А хули. Ну а хули. Ну а хули. а хули, блядь. гг бля